Привет, мой дорогой друг, в этом видео я собрал интересные рекорды Гиннеса, хорошего просмотра, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски. Поехали. Итак, поехали. Первый у нас рекордсмен Даррен Тайлор, он спрыгнул с 11 метровой высоты, а точнее 11 метров 52 сантиметров в бассейн глубиной 30 сантиметров, вы только представляете, причем он прыгнул пластом, это просто капец. Это же просто ебаный пиздец! Я тут на выходных в речку с берега прыгнул, мне живот до сих пор болит. У мужика тут явно стальной пресс. Респект таким людям. Тури класс! Заебись. Заебись! Четко. Следующий рекордсмен у нас человек, засунувший 400 трубочек для сока в рот. Ну и, блядь, хавальник же у тебя, чувак. Продержал он так примерно около 10 секунд, рекорд был защита. поздравляем. 5 января 2015 года в городе Пекине, молодой китаец поднялся по ступенькам на голове, без рук, без ног, без ничего, 36 ступенек он преодолел. У нас тут люди некоторые блять спуститься по ступенькам не могут, на ногах падает, он представьте вот на голове все проскакал, крепкая шея. Вообще молодец. Да и вообще вы вам. все молодцы. В Японии у нас живет человек-обруч, который раскрутил алюминиевый обруч диаметром 5 метров 14 сантиметров. Это 37-летний житель Юя Аямада. Он сделал три полных оборота, чтобы не касаясь земли, чтобы его рекорд засчитали. Рекорд был засчитан, с чем мы его поздравляем. Это... Просто охуенно. В Китае мастер боевых искусств расколол рукой 302 ореха за 55,87 секунд, используя на руке перчатку, чтобы не поцарапать руку острыми углами кожуры. Рекорд был защитный, с чем мы его поздравляем. Класс. Но... Заебись. Четко. Самой высокой девушкой в наше время является 29-летняя россиянка Екатерина Лисина. Отец. Ну ты видел? Предыдущий рекорд тоже принадлежал россиянке. У Екатерины Лисиной левая нога 132 см 8 мм. Правая нога чуть покороче 132 см 2 мм. Ей тяжеловато найти обувь 47 размера, ну так, ножки у нее смотрятся ровненькие, красивенькие. А какой у вас рост, пишите в комментариях. Угу. Начиная с 2000 -го года человек штампует рекорды, сначала он поднял девушку весом 55 кг, прицепил ее к бороде, потом она просто у него взялась за бороду и он ее аналогично поднял. Передвинул самолет небольшой. Также протащил джип с пятью солдатами. Человек в ударе. Сейчас он хочет протащить небольшой катер по воде. Ну, пожелаем ему удачи. Два брата из Индии установили новый мировой рекорд по разбиванию кокосов. А суть рекорда в том, что один из них ложится на пол, а второй обкладывает его кокосами, потом засыпает ему глаза, похоже на белый порошок непонятный. Я бы сказал, что кокаин, но ну, здесь кокаин надо было не ему давать, а тому, кто на полу лежит. И в дальнейшем он закрытыми глазами разбивает кокосы один за одним. Вы просто посмотрите, в какой близости от тела разлетаются кокосы. У этих ребят явно стальные яйца, особенно у того, кто в белом. А вы бы согласились бы на такой эксперимент? Пишите в комментариях. А здесь у нас человек, который получил 7 ударов молнии. Вы только представляете, 7 ударов молнии, человек-громоотвод. Первая молния попала ему в ногу, и при этом повредив всего лишь ноготь на большом пальце. В 1969 году, во время езды по горной дороге, в роя попала молния, и он остался без бровей и ресниц. Вы думаете, все? Нет. Продолжаем. Вот в 1970 году Рой получил травму плеча, ему парализовало руку на собственной лужайке, его шар отдохнула молнией. В 1972 году после удара молния у Роя загорелись волосы, после чего он начал возить бутылку с водой с собой. В 1973 году молния снова ударила его, на этот раз когда он ехал на машине, она попала ему прямо в голову, чем выкинула его из машины, снова загорелись волосы и он потерял кроссовки. В 1976 году его на территории палаточного лагеря снова ударила молния, тогда он повредил всего лишь лодыжку. Последний удар молнии оказался для роя серьезным, он попал на больничную койку после того, как неудачно порыбачил. К сожалению, рекорд не был засчитан, так как никто не может подтвердить все эти удары. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Всем спасибо, всем пока.